Мы скрафтили гараж, скрафтили машины, скрафтили какой-то бульдозер. А, давайте изучим еще и улучшенные модули. Они нам стоят 15 образцов, но, но все-таки это, конечно, много. Лучше бы изучить начало готовку, поскольку, поскольку да, у нас одной этой жизой, жизой. Питаться лучше не стоит. Поэтому давайте а, пойдем тогда, пока у нас изучается артефакт, пойдем добудем какие-нибудь ресурсы. Вот, еще один. Еще один артефакт. Прикольно, прикольно. Это мы здесь были вообще? А, нет, мы здесь не были, поэтому давайте дальше ехать, вдруг еще один найдем. Ой, тихо-тихо. Главное не врезаться. Да и у нас электричества не так уж и много. Опа! Опа, на. Тут артефакт краб охраняет. Тихо, краб. Тихо. Э! Чё он не ломается-то? Так. Добываем артефакт. Э, то а, точно. Лед выбросим. Бедный лед, ну ладно. Зачем я с собой дрель взял? Ну, отбойный молоток, если мы все равно камни. Не будем ломать еще один артефакт не сегодня везет пускай место баллона это ч, краб мою машину двигать чем офигел что э! тихо выкинь Наверное, дальше больше. Не знаю, но чем дальше, чем дальше нам еще и назад ехать. Кислород у нас заканчивается. И место, кстати, тоже. Е-мое, сколько же тут? Я просто не знаю. Отбой на молоток, давайте тогда выбросим. Просто это важнее. Это очень даже важнее. Сколько у нас тут электричества? А если починим? А электричество не прибавляется. Да не. Да не. То есть, получается, мы не сможем доехать домой. Я вообще не ожидал, что я сейчас начну снимать и найду так много артефактов. Но вот так много травы тоже лучше стоит. Тихо, тихо, краб. Давай, нет, не злись. Мы тут всего лишь травку добудем и уйдем. Растения, точнее. Тихо, тихо, тихо. Давай без этого. Мы уже уезжаем. Так, главное не врезаться. Сколько я только тачку починил. Где дом? А, дом далеко. Но у нас кислорода, конечно же, хватит. Ой. Хотел объехать нормально. Не получилось. Таёмы. Столько много ресурсов по пути видим. Но мы их взять не можем. У нас артефакты. Ой, я, я вижу, что кончается электричество. А мы уже близко. Мы очень даже близко. Все, пускай у нас и чинится, и заряжается. Так. Ну что, лаборатория? Тебе предстоит очень много поработать, так сказать. Давайте растительную уже крафтим. Почему Жизу? Потому что она всегда выручает. И это Жиза, типа да, жизненная ситуация. Угу, конечно. Еще одну. И, конечно же, поедим. У нас как раз здоровье восстанавливается. Надо еще одну лабораторию скрафтить на всякий случай. Хотя хотя ладно. Хотя ладно. Пускай одна поработает. Так, я хотел вроде бы добыть руду. Эту семечку мы возьмем сюда сложим с другими семечками. А то в прошлой серии мы ее выкинули, мне же даже ее жалко стало. Так, у нас руды от слова вообще нету, поэтому. Вот она у нас только тут есть. Давайте тогда возьмем это. Поэтому надо уже ехать добывать руду. Так тут она не влезет. Давайте сюда ее впихнем. И здесь дерево. Так, у нас там еще вроде дерева есть. А, нет, у нас тут эти радиоактивная руда есть. Давайте тогда ее тоже сюда сложим вместе с камнями. Подождем, пока наступит следующий день, и можем уже будет дальше добывать ресурсы. Так, и мы добыли какую-то миску с едой. Это опять намек на то, что я своего корта, а кот, корта, кота плохо кормлю, что ли. Так, две минуты у нас занимает, чтобы мы открыли, так сказать... Ой, чтобы мы, а, так сказать, изучили один артефакт. Давайте, так как у нас сколько? То есть у нас 10 будет, 15, 16, 17, 18, 19. Ой, нет, погодите. 10, 15, 20, 25... 30, 35. Вот 35 у нас будет. Сколько мы можем и это скрафтить, и это открыть. Ну, в принципе, прикольно, что могу сказать. То есть у нас сейчас будет 5, 10, 15, 20, 25. 25. Это получается сколько? Получается... Если мы сейчас будем изучать это, то 25 хватит только или на это, или на то. М -м -да. Но мы изучаем это. Это нам важнее. Также мы производство продуктов питания будем изучать. То есть вот этот артефакт у нас сейчас пойдет на еще один образец. Об образцы, да. И потом получается тут у нас двадцаточка, да. Типа 5, 10, 15, 20. 20 образцов у нас будет после того, как мы изучим производство продуктов питания. И на этих 20 мы можем тогда, не знаю, можно продвинутую энергетику, конечно же. Но все-таки давайте попробуем улучшенные модули. Переработка нам вообще не нужна, поскольку типа тут нужно туда закидывать металлолом, а металлолом мы от слова вообще не добываем. Поэтому... Поэтому не знаю. Конечно, можно на костюм какой-нибудь крутой. Поэтому давайте лучше на костюм. Нет. Это будет, надеюсь, нужнее. Так, мы открыли готовку. Что мы тут видим? Салат. Всего понемногу. Окей, то есть он крафтится не так уж и сложно. Давайте тогда попробуем его скрафтить. Типа это у нас есть, это есть. А вот... А вот... А вот растений у нас нет. Погнали тогда добывать ресурсы. Так, пока у нас изучается, наверное, давайте сложим что-нибудь сюда вот. вот так вот эти артефакты. И пойдем добывать ресурсы. Так, мы пришли на базу, у нас изучился один фрагмент. Давайте возьмем второй и также его изучим. Пускай он ночью изучается, а мы пока что, чтобы что добыли, сюда сложим. Так, дерево мы вроде бы тоже добыли, поэтому давайте его в генератор закинем, чтобы у нас дальше лаборатория работала. И сложим остатки сюда. Так, семечка не знаю куда. Давайте тогда не знаю. Выбрасывать я ее не хочу, поэтому давайте из нее попытаемся что-нибудь сделать. Вот, энергетический батончик. Нам он, наверное, пригодится, чтобы быстро бегать. Утром мы проверим, как он работает. Поэтому дожида дожидаемся утра. Так, нам врубили свет Я вижу, что у нас солнечные панели опять загрязнились Не знаю, дождаться пока они все Загрязнятся, потом их почистить Или сейчас туда-сюда туда бегать И чистить по одной Ну ладно Опять, видите И сейчас 100 опять загрязнится Как они так резко Загрязняются Как будто им прям специально вот так Резко Песок наступали так, все солнечные панели я почистил. И давайте пока что пойдем посмотрим, как наш образец. Образец, артефакт. У нас еще 10 минут будет изучаться. Вот. А сюда миссия еще не завершена, к сожалению. Сколько нам осталось тут? Эм, осталось 14 дней. Довольно-таки не так уж и мало ну ладно так еще один пускай изучается а мы пока что откроем себе э, производство продуктов питания или сразу же костюм давайте тогда костюм попробуем сначала открыть а потом уже сейчас на остальное продукты питания давать и у нас сразу же добавляется или что как это работает? Я так понимаю, у нас сразу же добавляется. Вроде бы стало больше, я не знаю. Или крафтить надо. Наверное, надо крафтить. Хотя его тут нигде нет. Может в печке. Хотя нет, все-таки он прокачался. Все-таки он прокачался. Типа. Да, вроде бы. Ну, ладно. Костюм мы прокачали, это хорошо. Так, у нас что-то появилось. Смотрите, какой, какой прикольный у нас что-то появилось. У нас изменился костюм. Ну, ладно, давайте поедем тогда дальше изучать карту местности. Так сказать... Растения, опять-таки, руда и синий гриб. Синий гриб, он, он нам очень нужен. Мы из него будем делать, хотя сим, семечко синий гриба тоже подберем, пускай пригодится. О, еще и даже, еще и даже выпало... А нет, у нас, у нас нет места для дерева. А, мы же хотели испытать эту шоколадку. А ну-ка. Да вроде бы я стал быстрее бегать. еще один артефакт вообще прикольно давайте вместо семечки опять-таки что мы все время семена выбрасываем хотя они нам пригодятся ну ладно Так, у нас изучился артефакт. Давайте этот изучать. И на эти пять артефактов мы вроде бы ничего открыть пока что не сможем. но ладно. Давайте посмотрим, что мы можем. Давайте скрафтим растительную жезу. И салатик. У нас на салатик должно хватить. Да. На салатик должно хватить. Поэтому металлолом сюда. Синий гриб сюда. И дерево вот сюда. А металл сюда. И электроника сюда. Вот. Давайте возьмем все это. И получается мы сможем скрафтить 4 салата. Прикольно. Вообще прикольно. Это интересно, сколько он восстанавливает. Он, наверное, все восстанавливает. 240. Круто. Очень даже круто. Поэтому, поэтому давайте тогда сложим это сюда и руду пока что заправим в печку, когда включится свет. Так, опять утечка кислорода. Когда включится свет, уже будет плавиться руда. Так, свет врубается, руда плавится. Надо, надо сделать побольше батареи, чтобы надолго хватало. Или ветрогенераторы, например. Они нам тоже должны помочь в этом деле. Давайте тогда крафтится ветрогенератор. Вот, две балки, один мотор. В принципе, две балки. Давайте тогда скрафтим три таких ветрогенератора. Получается шесть балок. Получается раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Остальное железом. Пластинами, точнее. Железкой, да. Раз. Первая есть. Вторая тоже есть. Там вроде бы надо еще что-то там. Моторчик надо. Моторчик у нас сколько? То есть три ветрогенератора, девять лесок, девять проводов. У нас есть лески. У нас вроде бы их нет. Ладно. И давайте девять этих. Раз, два, три. И тут тоже. Раз, два, три и три моторчика все не просчитался так сказать остается только скрафтить его и взять из печки наши балки палки раз два э. а, точно еще и сюда еще же надо простые пластины первый есть три надо даже 2 есть и надо еще придумать как они будут располагаться чтобы им ничего не препятствовало так сказать как их подключить к базе так чтобы им ничего не препятствовало этим мы сейчас займемся когда скрафтим их так все должно хватить и все. Давайте тогда скрафтим еще и кабель, чтобы подключить их. Вот и пойдем наружу. Хотя нет, кабелей надо побольше, Давайте тогда хотя бы вот так вот и вот так вот. Все, можем пойти. И забыл еще руду закинуть. Все, пускай полавится. Три ветра генератора. В этих расставим так, чтобы им ничего не препятствовало. Например, раз, два, три. Ну и четыре пускай будут. Сюда тоже. Раз. Так. Это мы срубим, чтобы не мешало. Препятствия есть, препятствия нет. Раз и... Два и три. Все. Вроде бы ничего мешать не будет. Сколько? 7. 7. И 7. Нормально. Пока что нормально. Они будут питать нашу базу ночью. Если, конечно, будет жесткая метель, то они могут даже и запросто восстановить наши батареи. Поэтому это очень круто. И погнали мы дальше тогда... Руду добывать, поскольку на, у нас этой руды не так уж и много, и она быстро тратится. Поехали, поехали, поехали. Пока изучается нас, наш артефакт. Опа. Плюс руда. Так, у нас 10 образцов. Давайте производство продуктов питания. И поедем дальше. Еще один синий гриб. Еще одна руда. Так у нас наступила ночь, но нам ничего не страшно. У нас наступил дождь, а дождь это плохо. Сколько да. Сколько может сам дорахнуть, нас может убить. Поэтому дождь лучше пускай будет за пределами нашей базы. И мы будем в, в базе, чтобы нас сильно не убило тока Потому что я боюсь. Боюсь этих молний. Просто один удар даже если ты рядом будешь с ними стоять Например, если я вот тут вот бы ехал бы он видите где машина если бы я тут бы ехал и у нас бы шандарахнула и машина бы наверное взорвалась бы сломалась и здоровье было бы вообще на нуле поэтому это опасно опасно этот дождь зря я вообще ночью тогда поехал ну ладно Наверное, когда мы будем далеко ехать, надо будет что-нибудь такое, так сказать, базу какую-нибудь переносную, переносную крафтить. Так, сейчас мы будем изучать артефакт, и с помощью него тогда, тогда давайте, давайте откроем навигацию, наверное. Ну или все-таки переработку, пускай у нас будет переработка. Конечно, можем, так сказать, копить на продвинутую энергетику. Давайте будем копить на продвинутую энергетику. Так, у нас остается 45 секунд, пока что печки будут плавить наш металл. Пускай плавят. И давайте еще что-нибудь посмотрим, что можно скрафтить. Давайте О, подзаряжает костюм или частично заряжает нет, автомобиль? Нет, ага. Прикольно. Давайте это тоже скрафтим, наверное. Только вот. Только вот куда мы это будем складывать? В инвентарь, наверное, не очень удобно будет. Поэтому давайте скрафтим еще и тележку какую-нибудь для машины. Как она крафтится? Вот, прицеп. Ну, вроде бы не так уж и сложно. шестеренки у нас есть. И теперь есть. И вроде бы еще и грузовой контейнер. Металлолома у нас не так уж и много, но должно хватить. Все, прицеп есть. И еще там что-то надо. Что-то еще надо, ну ладно. Комплект для ремонта тоже туда положим. Пускай будет. Так, артефакт наш изучился. Давайте. А, все, это последним был. Окей. Давайте тогда откроем.. Переработку. хотя хотя ладно пускай будем копить лучше лучше будем копить, копить купить купить купить купить так у нас есть же одна шестеренка что я не взял а что тут по два крафтит по три вот поехали все можем скрафтить прицеп прицеп это хорошо вот наш прицеп. И давайте сюда сложим ремонтный набор. Еду. Немного, наверное, сюда пускай будет. Газовый баллон. Ну, точнее, кислородный. И вроде бы еще надо базу переносную какую-то скрафтить. Для этого у нас сколько там? Две ячейки, три оставалось. Три ячейки для базы. То есть надо скрафтить шлюз очиститель воздуха и питание, а питание у нас будет от чего? интересно, от чего у нас будет питание? наверное тогда давайте М -м я даже не знаю, типа батарея у нас она будет наоборот заряжаться, ветрогенератор не всегда будет работать, и, тем более для него еще нужны провода и тогда остается только Остается только вот этот вот генератор, который стоит 15 образцов, а у нас 10. Поэтому еще еще далеко до этого. Еще далеко. Поэтому давайте сюда сложим то, что мы использовали. И пойдем дальше добывать ресурсы. Это вместе с прицепом, конечно же, чтобы у нас больше места было. Так, тихо. Соединяем и сохраняем. Сохранить и выйти, загрузить, загрузить, загрузить. Все. Давайте дальше продолжим. Потому что если мы с этого путешествия не вернемся, и будет опять дождь, то мы сохраним последнее сохранение. Это будет очень даже хорошо. Поэтому поедем. Пойдем добывать ресурсы. Наступил день Это очень даже хорошо И дождя ночью не было Это тоже прекрасно И осталось 11 дней Это тоже радует А еще радует то, что у нас Много железа Много руды Это целых 24 штуки поэтому, Ой, зачем я выбросил Кстати, у нас лопата ломается Это очень плохо Ну ладно Надеюсь, надеюсь, то, что нам хватит Хотя бы 30 добить Вот тут еще. Тихо, не-не-не, я буду тебя топором бить. Почему из них только один камень выпадает? Выпадало бы из них что-нибудь еще. Ну ладно. Камня Камня везде полно. Камня вообще везде полно. А вот, а вот... А вот других ресурсов мало. Так, у нас заканчивается голод, поэтому мы его восстанавливаем и дальше продолжаем добывать ресурсы. Так, у нас сломалась лопата. Это печально. Это грустно или весело? Это, Это печально. И еще у нас заканчивается кислород. Поэтому давайте его пополним. опа -на. А у нас не полностью восстанавливают. Наверное, это потому, что у нас костюм прокачанный. Ну ладно. Нам этого хватит, чтобы доехать домой. Я надеюсь. Да, дом не так уж и далеко. Поэтому можем уже выдвигаться. Надо все это объехать. Прицеп мы вроде бы ничего такого и не положили. Поэтому все, паркуемся и идем в базу. У нас опять-таки утечки кислорода Бесконечные. Надо же поскорее крафтить этих роботов, которые бесконечно, ой, которые будут этот, М -м, так сказать, быстро чинить эти утечки кислорода. Вот, растения мы из вас делаем жезу. Так, в принципе, мы скрафтили еду себе, сюда семечку положим и электронику. Также камень у нас вроде бы в той ячейке, да? Вот тогда камень сюда. И металлолом сюда. Артефакт тут, дерево тут, все. Так, печка, печка, печка. Давайте вы пока что плавьтесь, а мы изучаем артефакт. У нас. 10 образцов, сейчас мы изучим еще один, и у нас будет 15, и можем уже открыть новую для нас, так сказать, улучшение, конс... ну вы поняли, Технически... технические улучшения, вот, давайте еще закинем сюда. У нас заканчивается энергия в базе и, и... остается 40, 30, 20. И опять-таки пополняется. Это круто. Все-таки это ветрогенераторы. Они способны целую ночь держать электричество. Но правда, конечно же, почти на ниточке. Вот еще, еще пару миллисекунд и все. И наша база бы отключилась. Ну, конечно же, ненадолго, поскольку скоро уже наступил бы утро. Но, но все же. Так, мы нашли еще, точнее, изучили еще один артефакт. И давайте откроем продвинутую энергетику. Вот, вот, это уже поинтереснее стало, не так ли? Так, мы можем скрафтить ретей-г-г какой-то там. И еще вроде бы мы можем что? Можем что-нибудь еще? Это батарея какую-нибудь улучшенную. Вот. Большая батарея. Это у нас есть. И две таких, и одна такая. Вроде бы синий гриб у нас есть, да? Или его нет? Так, давайте еще пока что закинем. Пускай будет. Синий гриб у нас есть. Нет, только семечки, что ли, от него. А вот, да, есть. И вода тоже есть. Все, погнали, тогда крафтить. А, надо, надо еще и леску. Так, тогда провода скрафтим. Вот, провода. И пойдем уже возьмем. Что я хотел? Еще одну леску. И вот, и химикаты. Так, это у нас хватит закидываем еще и крафтим аккумулятор сколько их там надо надо там вроде бы три или два три или два два круто так давайте тогда еще возьмем электронику которую мы добыли из металлолома и скрафтим еще одни химикаты и аккумуляторы с помощью них да типа у нас хватит лески да у нас должно хватить еще один аккумулятор, это уже два. И еще два аккумулятора. То есть у нас будет уже две большие батареи. Только надо скрафтить одну, еще одну маленькую. А на одну маленькую тоже идут аккумуляторы, которых у нас нет. Ну ладно, давайте тогда эти аккумуляторы полежат. Полежат. Г газовый баллон, кислородный баллон. Его крафтить, наверное, пока что не будем. Давайте попробуем скрафтить большую батарею. Только вот эту вот маленькую мы возьмем сюда. И скрафтим большую. Все. Можем ее уже поставить сюда. Ох, как она долго... Долго она ставится, что то Может, надо подвинуть? А нет. Она просто сама так долго ставится. Посмотрите. Хоп! И она, и она так медленно будет заполняться. 2100! 2100! Это много. Это очень даже много. А вот голода у нас мало. Поэтому давайте съедим салат. Давайте попробуем съесть салат. Блин, машина далеко. Давайте тогда опять тут съедим. Картошку, картофельную пюрешку. Почистим наши батареи. Солнечные. И, конечно же, продолжим развиваться в этой игре в следующей серии. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нравится ли вам эта игра, и, конечно же, пишите, хотите ли вы продолжение этой игры. Ну, а с вами был Госта Play. всем удачи и всем пока-пока.